Здравствуйте, с вами Дмитрий Рудых. В этом видео я сделаю анонс практической инструкции, как выписать человека из неприватизированной квартиры. Во-первых, что будет из себя представлять данная практическая инструкция? Практическая инструкция, как выписать человека из неприватизированной квартиры, это совокупность видео материалов, подготовленных мною, в которых будет изложен пошаговый алгоритм действий, выполняя который, человек, неискушенный в судебных заседаниях, сможет пройти всю процедуру судебного признания человека, утратившим право пользования жилым помещением. И, как следствие, на основании данного решения, возможно, будет выписать ненужного жильца из вашей квартиры. Данная практическая инструкция состоит из четырех основных блоков. То есть, всю процедуру я разбил на четыре блока в каждом из которых будет определенный видеоматериал с практическими шаблонами документов, используя которые и выполняя рекомендации, изложенные в видео, любой человек сможет пройти сложную процедуру признания другого человека, утратившим право пользования жилым помещением. Итак, вся видеоинструкция разделена на 4 основных блока. В первом блоке я расскажу, как оценить шансы на успех. Во втором блоке, мы пройдем досудебную подготовку. В третьем блоке я покажу, как, как должна быть пройдена судебная процедура. И на четвертом блоке непосредственно уже будет происходить стадия исполнения решения суда. Те из вас, кто получал от меня бесплатную инструкцию, как выписать из неприватизированной квартиры оцениваем шансы на успех, тот уже знаком с первым блоком. Те, кто не получал данной бесплатную инструкцию, целесообразно на моем блоге подписаться и получить ее, потому что без этого первого шага вы не сможете определиться с наличием или отсутствием у вас правовых оснований для того, чтобы в принципе провести данную процедуру. То есть вы не сможете себе ответить на самый главный ключевой вопрос, есть ли у вас правовые основания в вашей личной правовой ситуации, и рассчитывать на то, что вы сможете... Того человека, которого вы хотите выписать, признать утратившим право пользования жилым помещением. Вкратце я расскажу, что в первом блоке описана общая правовая ситуация. Вы, сравнивая эту правовую ситуацию со своей личной ситуацией, можете определиться, есть ли у вас шансы, в принципе, двигаться в этом направлении или нет. Во втором блоке я рассказал о юридически значимых обстоятельствах, которые необходимо будет доказывать. Это очень важный момент. Юридически значимых обстоятельств, их всего... 5, они будут ключевым стержнем, вокруг которого, собственно говоря, и будет развиваться вся схема, описанная в практической инструкции, как выписать человека из неприватизированной квартиры. Напомним, что юридически значимых обстоятельств 5. Основные из них это первое. Наличие постоянного отсутствия человека в квартире. Второе. Добровольный выезд человека из квартиры. Третье. Отсутствие препятствий в пользовании данной квартиры у этого человека. Четвертое приобретение ответчиком права пользования на другую квартиру. Данное юридическое обстоятельство не является обязательным, оно является факультативным, но при его наличии шансы на достижение положительного результата в судебном процессе увеличиваются. И пятое. это распределение расходов на оплату коммунальных услуг. Соответственно, если человек, которого вы хотите выписать, не оплачивает коммунальные услуги, оплачиваете вы, то есть это данное, данное обстоятельство будет являться юридически значимым фактом, который будет учитываться судом при вынесении судебного решения. Итак, с первым блоком мы определились. Теперь давайте заглянем во второй блок ⁇ Досудебная подготовка. От тщательности досудебной подготовки... Зависит результативность судебного дела, которое вы будете инициировать в суде для того, чтобы выписать жильца из квартиры. На стадии досудебной подготовки необходимо будет собрать доказательства и подготовить исковое заявление. Самое основное, на мой взгляд, самым основным этапом здесь является сбор доказательств. Чем полнее будут собраны доказательства на данном этапе, тем проще, быстрее и оперативнее пройдет судебный процесс по признанию человека, утратившим право пользования жилым помещением. В данном блоке я расписал максимально подробно, какие письменные доказательства вам необходимо будет собрать, каким образом заручиться свидетельскими показаниями и как подготовить свидетелей для участия в судебном процессе. И если у вас есть возможность использовать аудио и видеозапись в судебном процессе, то, соответственно, я в этой же практической инструкции, в этом блоке рассказал, каким образом, если у вас, допустим, есть контакт с человеком, которого вы хотите выписать, то есть с вашим ответчиком, он еще не знает, что вы обращаетесь в суд, но какие-то факты он в кулуарном в взаимоотношении с вами признает, то вы, используя средства аудио или видеозаписи, можете осуществить фиксацию, допустим, признания ответчика о том, что он постоянно выехал, либо еще какие-то обстоятельства, которые у нас относятся именно к ключевым обстоятельствам, к юридически значимым обстоятельствам, которые нам необходимо будет доказывать в суде. То есть, если у вас есть такая возможность, то вы, используемые рекомендации по подготовке аудио и видеозаписи, как, доказ как доказательство для суда, вы сможете максимально полнее подготовиться к данному процессу. По письменным доказательствам, по каждому в отдельности из видов доказательств я сделал отдельное видео, из которого вы узнаете, что из себя представляет ордер или договор социального найма, каким образом его нужно использовать и что делать, если его вдруг у вас нет, где взять и каким образом обеспечить получение справки о составе семьи или лицевого счета квартиросъемщика, как подготовить или заказать подготовку акта о непроживании ответчика в вашей квартире. Ну, квитанция, об оплате государ... квитанция об оплате коммунальных услуг ⁇ это доказательство, которое у каждого в принципе, есть у человека, который постоянно оплачивает коммунальные услуги. В пятом виде доказательств я рассказал, каким образом можно, не выходя из дома, получить выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Для ясности объясню, если вы обладаете информацией, что ваш ответчик проживает в какой-то определенной квартире, может быть даже в другом городе, вы знаете адрес, вы не выходя из дома можете сделать запрос через портал Росреестра и получить соответствующую выписку по данной квартире. Данная выписка может послужить вам хорошим доказательством в суде, она, например, может доказать, что, если в ней содержатся соответствующие сведения, что ответчик имеет в собственности жилье, в котором он проживает. Либо, пусть он не сам имеет в собственности это жилье, но в собственности его имеет близкий родственник, с которым он проживает. То есть можно будет связать данного собственника с вашим ответчиком, для того, чтобы доказать факт того, что ответчик фактически выехал постоянно, из вашей квартиры и не имея никаких намерений вернуться назад. То есть это важное доказательство, которое при наличии которого его нужно обязательно использовать и получать. И третье, вернее не третий, а, а шестой пункт в письменных доказательствах. Я в отдельном видео расскажу, рассказал, каким образом можно получать информацию из сети интернет, из мобильного телефона и переводить его в формат доказательств. Не секрет, что 80% населения страны общается в социальных сетях, еще больше процентов общается посредством СМС. В данных средствах коммуникации может содержаться колоссальное количество информации, которая может являться золотым доказательством в суде. В этом в шестом пункте я рассказал, каким образом вы можете конвертировать данную информацию, содержащуюся в электронном виде, в соцсетях, либо в вашем мобильном телефоне в виде смс, конвертировать в доказательство, которое сможет принять суд и положить его в основу решения суда. С письменными доказательствами закончили. Теперь перейдем к свидетельским показаниям. Свидетельские показания для данной категории дел в подавляющем большинстве случаев являются доказательством, несущим на себе основную нагрузку доказывания. Поэтому к этому виду доказывания Нужно подходить с особой тщательностью, практической инструкции В каждом в отдельном видео я расскажу, каким образом необходимо отбирать и готовить свидетелей. Каким образом со свидетелями нужно проводить предварительный опрос, чтобы они были готовы выступить в суде. И чтобы они в суде давали именно те показания, которые нужны вам и которые ожидает услышать суд, а не то, что взбредет свидетелю в голову. В отдельном видео я расскажу, как обеспечить свидетельские показания. Что такое обеспечение свидетельских показаний? Реальная ситуация. У вас есть свидетель, ваш родственник, близкий друг, который обладает ценной информацией по вашему делу может подтвердить какие-то юридически значимые факты, которые вам нужно в суде доказывать. Но он живет за 7000 километров и не может приехать в суд судебное заседание на 2 часа, чтобы дать эти показания. Можно сделать таким образом, что суд примет его показания, даже не вызывая его в суд. Для этого нужно будет обеспечить свидетельские показания данного свидетеля. Каким образом это делается, что нужно для этого сделать, я расскажу подробное видео. Третий раздел доказательств – это аудио-видеозаписи. Как я уже говорил, аудио-видеозаписи – это средства доказывания, которые у нас принимаются в суде. Единственное, для того, чтобы суд их принял, их нужно правильно оформить, правильно произвести запись, правильно оформить, правильно предоставить суду. Данные доказательства, с учетом развития цифровой техники, приобретают все большее значение, все чаще используются в суде. Они в значительной мере облегчают доказывания в суде и как следствие повышают вероятность достижения вами положительного результата. Итак, на этом досудебная подготовка в части сбора доказательств в данной практической инструкции завершена. После этого необходимо составить исковое заявление. В практической инструкции я подробно описал, каким образом нужно составлять исковое заявление. Более того, вы получите шаблоны исковых заявлений именно под данную категорию дел и Просматривая мое видео, следуя моим шагам и моим рекомендациям, сможете наполнить полноценным содержанием именно по своей жизненной ситуации. В данном разделе практической инструкции я расскажу, в какой суд вам необходимо подавать иск, причем вы узнаете адрес и реквизиты суда, не выходя из дома. Второе. Мы с вами напишем исковое заявление. Произведем оплату государственной пошлины. самый важный этап сформируем комплекты исковых документов для суда. На этой стадии часто... При самостоятельной подготовке исковых документов некоторые ИССы допускают определенные ошибки, которые являются препятствием для принятия искового заявления. То есть в этом видео я расскажу, каким образом нужно вам сформировать комплекты документов для суда для того, чтобы минимизировать риск возврата или оставления вашего иска без движения. И последнее объясню, каким образом, куда и как предъявить иск, что получить взамен и каким образом действовать после предъявления иска. На этом этап досудебной подготовки будет завершен. Третий блок практической инструкции – судебная процедура. Этот блок самый массивный и самый напряженный в плане его проведения. Посмотрим, что у нас здесь есть. В блоке судебная процедура я расскажу, как психологически настроиться на ведение судебного процесса. От каких иллюзий нужно избавиться, чтобы не зависеть от случая, от счастливого случая, а добиваться, целенаправленно добиваться нужного вам юридического результата. Вкратце расскажу о системе судов, судебных инстанциях, стадиях процесса, которые, в которые ваше дело может пройти. Это будет небольшое видео, в котором я вам расскажу, через какие звенья, Судебной системы через какие суды, какие судебные инстанции, через какие стадии судебного процесса может пройти ваше судебное дело. Оно может пройти через районный суд, может попасть в краевой, областной, республиканский суд и дойти до верховного суда. Но Такие категории дел, как правило, заканчиваются в районном суде, в крайнем случае, в вышестоящем, суде, в, выше, в вышестоящем краевом суде. Но, тем не менее, я вам полностью расписал процедуру, которую, возможно, может пройти ваше судебное дело. В отдельном видео я рассказал о принятии искового заявления. По большому счету данная стадия принятия искового заявления, она проходит незаметно для истца, если не возникают определенные проблемы. Они иногда возникают. Эти проблемы могут быть связаны с отказом в принятии иска, с возвращением иска или оставлением иска без движения. Если вы будете четко соблюдать все правила, которые будут изложены в в предыдущих видео, видеоматериалах вы избежите возможности допустить ошибку, которая может явиться основанием для отказа в принятии иска возвращения, либо оставления иска без движения. Тем не менее, поскольку судебная машина это механизм, который иногда дает сбои, возможной ситуации, когда законно и правильно подготовленное исковое заявление судья оставляет без движения. То есть такое случается достаточно часто. В этом случае возникает вопрос, что же делать? Именно в этом видео я расскажу, каким образом преодолевать препятствия, которые возникают при подаче искового заявления. Уверен, что для большинства из вас это видео будет не ненужным, потому что ваше исковое заявление будет принято без каких-либо задержек, оставления без движений либо возвращений. На следующем этапе судебного разбирательства я расскажу каким образом по происходит подготовка дела к судебному разбирательству, что вам нужно говорить и делать в предварительном судебном заседании чтобы максимально разогнать судебную машину на достижение нужного вам результата. Какие ходатайства вам нужно заявить перед судьей, какие заявления подать, какие другие процессуальные шаги сделать на данной стадии, чтобы суд без раскачки и без каких-либо задержек подготовил судебные запросы, которые вам необходимы, какие-то другие процессуальные действия, реализация которых в итоге должна приблизить вас к достижению нужного вам юридического результата в судебном процессе. Следующий раздел инструкции – Судебное разбирательство – Судебные заседания. Надо сказать, что это самый объемный, самый насыщенный раздел, от реализации которого, собственно говоря, и зависит, каким будет решение суда. В этом разделе я подробно, в отдельно в каждом видео расскажу, каким образом проходят судебные заседания, то есть какие этапы и что на каждом из этапов вам необходимо делать. Соответственно, расскажу, какие у вас есть процессуальные права подробно и как ими нужно пользоваться грамотно для того, чтобы достигать нужного результата. Как производить аудиозапись в судебном заседании и для чего это нужно делать? Здесь нет ничего сложного. Это легко и просто, но это очень важно. Это дисциплинирует суд и дает вам возможность контролировать определенные действия как самого суда, так и его аппарата в виде секретаря судебного заседания. Если в вашем судебном процессе присутствует ответчик, и он занимает активную позицию и сопротивляется, я вам расскажу, каким образом преодолевать возражения ответчиков. То есть, каким образом выстраивать вопросы, каким образом занимать позицию, каким образом давать объяснения суду И находить противоречия в объяснениях самого ответчика. Я также расскажу, как допрашивать ваших свидетелей в суде, которых вы непосредственно пригласили, которые будут подтверждать нужные вам факты. Я также расскажу, каким образом нужно допрашивать свидетелей ответчика. Какие вопросы им нужно задавать. Вот до того, что я предоставлю шаблоны вопросов, с помощью которых вы сможете препарировать, грубо говоря, свидетелей ответчика таким образом, что будете вскрывать внутренние противоречия, если их показания лопаются. Сложные. Либо будете загонять их в угол таким образом, чтобы минимизировать отрицательное воздействие от их показаний для вашего судебного процесса. Я также расскажу, каким образом можно допрашивать иногородних свидетелей, которые не могут приехать судебное заседание. Я расскажу, что для этого нужно сделать, каким образом это можно осуществить. Это можно осуществить, поэтому если у вас есть какой-то свидетель, который находится далеко за пределами города, в котором осуществляется суде, происходит судебный процесс и вам его нужно допросить, это можно реализовать. То есть при определенных правильных процессуальных шагах и определенной настойчивости вы можете этого добиться. Как это сделать? Будет рассказано в одном из этих видео. Если вы на стадии досудебной подготовки собрали доказательства в виде аудиозаписи, я расскажу, каким образом эти доказательства нужно суду предоставлять, каким образом суд их должен исследовать, каким образом вы должны в этом участвовать, что вы должны делать, что вы должны говорить, что вы должны суду предоставлять, для того, чтобы данные доказательства были приняты судом и учтены при вынесении судебного решения. Я расскажу, каким образом вы должны давать объяснения в суде. Отдельно, как вы должны давать устные объяснения и самое важное, как вы должны оформлять письменные объяснения каким образом их предоставлять в суд, чтобы они 100% попадали в судебное заседание и у вас еще оставались документы, подтверждающие, что вы не туда попали. Я расскажу о том, как приобщать новые документы и доказательства, которые у вас появляются уже по ходу дела, каким образом нужно знакомиться с протоколами судебных заседаний и каким образом приносить на них замечания. В отдельном видео я расскажу, как вести процессы из другого города, если вы не можете участвовать лично в судебных заседаниях. Хочу сказать, что это не самый хороший вариант, но, тем не менее, возникают и такие ситуации, и в этом видео я расскажу, в одном из видео, в этой практической инструкции я расскажу, каким образом нужно выстроить взаимоотношения с судом, какими обмениваться судом документами доказательствами для того, чтобы, по максимуму укрепить свою позицию в суде и, соответственно, выиграть судебное дело. Кроме этого, в отдельном видео расскажу, что бывает, если ответчик не является в суд и расскажу, соответственно, чем должно заканчиваться судебное заседание после разбирательства дела по существу. То есть, что должен вынести суд, что он должен огласить и каким образом потом получить соответствующие документы для того, чтобы, если решение для вас положительное, то, соответственно, предпринять шаги для его исполнения. И последний этап в блоке «Судебная процедура» – это обжалование решения суда. Если для вас решение суда в первой инстанции окажется положительным, то есть вы в первой инстанции выиграли дело, то, соответственно, предпринимать шаги для обжалования данного решения не нужно. Тем не менее, если в судебном заседании участвовал ответчик, либо не участвовал, а потом узнал о судебном о том, что было вынесено решение в его пользу и он предпримет попытку к обжалованию, то вы против своей воли будете вязаны судебный процесс по его обжалованию. Также вам не целесообразно будет самим иници... инициировать процедуру обжалования, если по каким-то причинам. Суд первой инстанции вынесет отрицательное для вас решение, то есть не примет решение о признании вашего отрядчика, утратившим право пользования жилым помещением. В блоке обжалования решения суда будут видео отдельно об апелляционном обжаловании, о касационном обжаловании и о надзорном обжаловании. То есть в данных видео я расскажу, что нужно делать на стадии апелляционного обжалования, какие действия предпринимать что делать, какие документы готовить и куда их подавать. И то же самое расскажу о кассационном обжаловании и дополнительно о надзорном. Поэтому, если у вас возникнет необходимость участия в обжаловании решения суда, вы сможете воспользоваться моими рекомендациями. Итак, на этом блок «Судебная процедура» у нас закончен. Последнее у вас останется. Это «Исполнить решение суда». В данном блоке я расскажу, с чем куда нужно прийти и какие действия осуществить для того, чтобы человек, которого вы признали утратившим право пользования жилым помещением, был выписан из вашей квартиры и вы перестали нести бремя ее содержания и оплаты коммунальных услуг за этого человека. А также могли спокойно произвести процедуру приватизации этой квартиры, если вы ее еще не могли до этого времени сделать. Итак, подведем итог. Перед вами план пошагового алгоритма действий, которую вам необходимо сделать, если вы хотите добиться выписки ответчика из вашей неприватизированной квартиры в судебном порядке. Используя данную практическую инструкцию, вы сможете, действуя обдуманно, осознанно добиваться нужного вам юридического результата. Если у вас есть вопросы или пожелания по данной практической инструкции, вы можете задавать мне их на моем блоге paruslex.ru – в разделе «Контакты» через форму обратной связи можете отправлять мне свои вопросы и предложения. Если вы считаете, что в данной инструкции должна быть какая-то дополнительная информация, которая будет важна для достижения положительного результата при выписке человека из неприватизированной квартиры через суд, то я с радостью проработаю данный вопрос и включу в данную инструкцию данный материал. Спасибо, что были со мной. До встречи!